А теперь еще раз Юрий Беллаш. Вот посмотрите, как, как он подает образ медсестры. Я больше с таким нигде не встречался вообще. Но он очень честно. Вот у него все стихи, они из жизни и из такой, из гуще. Она была толстая и некрасива, И дула шнапс не уже мужиков. Не хуже мужиков басила И лаялась не хуже мужиков. Груда стоя, но низенького роста В растоптанных кирзовых сапогах. Амма была, до анекдота, просто Похож на матрешку в сапогах. Амма была, да анекдота, просто Похож на матрешку в сапогах. Она жила сначала с полпотех, Потом с ночким обленки жила. А когда тот на курсы в тыл уехал, Она с майором Савченко жила. И выпив а напела под гитару, В землянке и сырой. А тот, так жорко свою зарезал шмару И схоронил ее в земле сырой. О том, как Жорка Боров свою зарезал шмару и схоронил ее земле сырой. Она погибла в Польше сорок пять, когда прикрывшись телом от огня, на плащ палатки волокла салдатат из под артиллерийского огня. И если недоверчивый Конкидан, ты хочешь знать, какой она была. Не, Савченко, ты спрашивая об этом, ты тех спроси, кого она спасла. Не, Савченко, ты спрашивая об этом, ты тех спроси, кого она спасла. А почему именно так вот решил как-то? Вот он же не хотел ее унизить, там оскорбить, а нарисовал портрет вот совершенно такой вот. Можно было, как все писали, да, так? возвышенно белыми бинтами, как это, социалистический реализм со своей реализационной романтикой и со своей вот этой вот некой раскопленностью. А зачем он так это сделал? Он хотел показать э, реального человека, э, который понимает, что вот так как она служила, Так как она жертвовала собой. Вот это контрольное слово. Жертвовала собой на войне. Не каждый мужик. Вот артиллерийский огонь. Вот вспомните, хотя бы есть очень такой яркий эпизод. Из Там, правда, была попёжка под Сталинградом. Они сражались за Родину. Все сразу начинают верить в Бога, мужик вжимается в землю, пытается раствориться и молит о том, чтобы не залетело с полопьев. А она под этим огнем волокла этого раненого солдата. Это просто чтобы вы представили? Под этим огнем и закрываю. Она понимала, что ей очень сложно вернуться с этой войны, страшной войны, живой. Вот. А потом она понимала, что у нее потом, когда мужиков будет мало, вот очень сложно как-то все наладить эту личную жизнь, даже если каким-то чудом она вернется. И поэтому она это все пыталась вот жадно зачерпнуть вот хотя бы в этом виде и прожить вот за эти свои сколько-то, вот, по -поповым. Вот и все, да. И он, конечно, с огромным почтением, но с уважением к ней.